Оружие кишечнополосных – стрекательные клетки. Они расположены в эктодерме. Стрекательная клетка имеет капсулу, похожую на пузырек, внутри которой находится свернутая спиралью нить. На поверхности клетки расположен чувствительный волосок, воспринимающий внешнее воздействие. В ответ на раздражение, стрекательная капсула выбрасывает содержащуюся в ней нить. Нить покрыта ядовитой жидкостью, а на конце этой нити находятся зубчики, как у гарпуна. Такой выстрел парализует мелких животных и, сокращая щупальца, гидра заталкивает их в ротовое отверстие. С помощью этих клеток гидра может не только добывать пищу, но и наносить существенное повреждение врагу. Сработавшая стрекательная клетка погибает, и на ее месте возникает новая.